Привет, ребята! Вы на канале Мастер Сегодня у меня для вас очередная порция новостей из сферы технологий и игр. Наливайте чаек, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Microsoft смогла удивить и представить новую технологию для Xbox. Теперь у пользователей есть возможность удалить определенную часть игры, чтобы она не занимала место. Об этом рассказал руководитель направления Xbox по программному обеспечению Джейсон Рональд. Он отметил, что такая возможность будет только в тех играх, где эту функцию предусмотрят разработчики. Это нововведение поможет пользователям сэкономить большое количество места на консоли. Старт продаж консоли Xbox Series S и X в России запланирован на 19 ноября. Старшая версия обойдется покупателям в 45,5 тысяч рублей, а младшая без дисковода и с менее мощным железом за 27 тысяч. Я думаю, что вы так же, как и я, ожидаете новую, относительно бюджетную видеокарту от зеленых. Нам наконец-то предоставили тесты RTX 3070. Компания решила подогреть интерес геймеров к новинке, опубликовав слайд с результатами собственных тестов устройства в бенчмарках и нескольких видеоиграх. Напомню, что в ходе анонса Nvidia противопоставляла GeForce RTX 3070 флагману поколения Тернинг в лице GeForce RTX 2080 Ti. Во множестве проектов с растеризацией и трассировкой лучей на базе DirectX и Vulkan, GeForce RTX 3070 обеспечивает такую же или более высокую производительность, чем GeForce RTX 2080 Ti, которая продается за вдвое большую цену и в среднем на 60% быстрее, чем оригинальная GeForce RTX 2070, так говорится на официальном сайте зеленых. Согласно представленному слайду, 3070 действительно обходит 2080 Ti в некоторых играх и бенчмарках. Преимущества новинки варьируются от теста к тесту, причем в некоторых из них Borderlands 3, Control RTX и 3 d Mark) она немного отстает от бывшего игрового короля. Для полноты картины стоит ожидать выхода независимых обзоров, Gain Nvidia не сможет контролировать перечень игр и бенчмарков для тестирования. В украинской рознице GeForce RTX 3070 можно ожидать по цене от 16800 гривен. Как мы знаем, игровые консоли нового поколения порадуют скоростными характеристиками своих накопителей, но не их объемом. Xbox Series X получила SSD объемом 1 ТБ, PlayStation 5 объемом 825 ГБ, а у дешевой Xbox Series S объем и вовсе составляет лишь 500 ГБ. Однако, во-первых, это весь объем накопителя без учета операционной системы, а во-вторых, как обычно, это правильный математический показатель, подразумевающий, что 1 ГБ это 1 миллиард байт тогда как из-за двоичной системы исчисления в реальности в случае современных носителей это не так. В итоге получается, что у Xbox Series X пользователю доступно лишь 802 гигабайта, так как идет потеря из-за вышеупомянутого пересчета, а 128 гигабайт доступно для OS. Если верить попавшей в сеть информации, то всего лишь 664 гигабайта доступно для PS5. Если подсчитать, получается что под операционную систему зарезервировано 104 гигабайта, и это очень похоже на правду. Однако пользователи вряд ли обрадуются такой правде, учитывая размер некоторых современных игр. Данных о Xbox Series S нет, но если ситуация там идентичная с Xbox Series X то есть 500 гигабайт, геймеры будут доступны всего лишь около 338 гигабайт, что совсем уж скромно. CD Project в рамках Игромира провела специальный выпуск Night City Wire, впервые показал игровой процесс Cyberpunk 2077 на русском языке. Локализация последние полтора года занималась команда The Most Games в московском офисе Vox Records. Переводчики особенно гордятся тем, как много колоритного мата удалось реализовать в русской версии. По словам CD Project, русская версия не ориентировалась только на английский или польский текст. Где-то посмотрели на один вариант, где-то на другой. При этом разработчики уверяют, что одной основной версии игры нет. Разработчики также подтвердили, что волод Кузнецов, русский голос Геральда из 2 и 3 Ведьмака, работал над Киберпанк 2077. Его роль обозначили как голос Night City. Дюжина японских блогеров выпустила ролики с первыми впечатлениями от PlayStation 5 доступ к которым им предоставила Sony. Судя по превью роликов, блогеров позвали в специальные зоны, они выдавали консоли домой, как это недавно сделали Microsoft и Xbox Series. Вместе с этим появилась необычная утечка, где показан интерфейс консолей, причем на русском языке. Насколько правдивые данные еще предстоит узнать, но интересная информация все же нашлась. Существует черная версия DualSense, официально показали только с белую. Напиши в комментариях, что ты думаешь по поводу объема памяти на приставках и не отобьет ли у тебя желание покупать консоль. На этом у меня все, с вами был Владислав, если тебе было интересно, то поставь лайк, подпишись на канал, до новых встреч.